здравствуйте дорогие друзья с вами как всегда я артем и я открываю новую рубрику эксперимент в которой мы будем проводить различные маркетинговые эксперименты так скажем в этом видео мы с вами займемся рекламой группы вконтакте и потратим мы на это 100 рублей и посмотрим что из этого получится сразу много денег класть не рекомендую в какие-либо рекламные источники это касаемо и баннерной рекламы на каких-то сайтах, блогах, форумах, а, так и контекстной рекламы, так и любой другой. Сначала положите какую-то минимальную сумму, посмотрите эффективно ли реклама, а, поиграйте с конверсией, с настройками, только потом уже кладите сумму, а, ну, уже солидную какую-то. Итак, зашел я, соответственно, по адресу своего сообщества wk.com.pclessence.com. И здесь есть ссылочка рекламировать страницу перехожу я по этой ссылке и сейчас мы с вами в прямом эфире создадим рекламную кампанию положим деньги запустим а через какое-то время я поделюсь статистикой и здесь у нас есть несколько вариантов изображение и текст большое изображение эксклюзивный формат и продвижение сообществ эксклюзивный формат стоит в два раза дороже поэтому мы его выбирать не будем Фишка в том, что не будут отображаться объявления других рекламодателей. Ну и изображение вашего сообщества вот такое большое. Изображение и текст, и большое изображение. Давайте выберем большое изображение. Дальше рекламировать будем публичную страницу. Дальше зададим здесь заголовок. Давайте. И сразу же заголовок будет отображаться вот здесь, который мы набрали. Обзоры. Давайте гаджетов. Гаджетов. И программа пойдет у нас сюда не вошло ну давайте тогда просто обзоры обзоры гаджетов окей выбрали теперь загружаем изображение которое будет помещаться вот сюда и итак я выбрал изображение вот так будет все это дело выглядеть у нас дальше мы выбираем тематику подсказочки справа есть выберите точно тематику объявления для увеличения эффективности показов Давайте выберем техника и аксессуары. И дальше, ну давайте, компьютеры, планшеты. Так, дальше поехали. Здесь у нас отображается аудитория, количество человек потенциально, которое сможет увидеть наше объявление. И рекомендуемая цена. Цена, конечно, огромнейшая, 23 рубля за клик. Это ни в какие, как говорится, ворота не идет. Мы с эту цену такого конечно, ставить с вами не будем. Итак, география. Мы можем настроить таргетинг, где объявления будут отображаться нам, в принципе, в любой стране. А, ну, давайте в России хорошо, в принципе, перечислить здесь можно. К сожалению, перечислять здесь нельзя. Ну, да ладно, выберем Россию. Далее пол. Это зависит от вашей аудитории. Я преимущественно выбираю мужской от 15 лет и до любой. Семейное положение мне не важно. Интересы, ну давайте, не знаю, компьютеры. Компьютер. Программирование, программы можно. Дальше выбираем категории интересов. IT, компьютеры и софт. Дальше что еще может здесь нас интересовать? Мобильная связь, интернет. электроника и бытовая техника образование не важно мы здесь ставим должность тоже и э, самое интересное это настройка цены мы выбираем здесь оплата за показы ставим цену в, например 6 рублей галочку ограничивать до 100 показов на человека рекламную кампанию выбираем новую так моя группа здесь напишем и все, 6 рублей за 1000 показов. Каждые 1000 показов нам будут обходиться в 6 рублей. Нажимаем создать объявление. Все хорошо. Проверяем. Целевая аудитория 47 тысяч человек. Мы ее, конечно же, ужасно сузили за счет таргетинга. Ну, в случае чего его можно отключить либо поправить. Сейчас пока просто все тестово настраиваем. Статус остановлен. Теперь нам нужно сюда положить денежки. Переходим в бюджет и выбираем пополнить. Платежные системы. Яндекс. 100 рублей. Оплатить. Переходим в Яндекс. Вводим платежный пароль. Деньги ушли. Вернуться на сайт магазина. Все хорошо. Теперь у нас баланс. Пополнен, идет процесс оплаты. После завершения платежа вы будете возвращены на эту страничку. 100 рублей, все хорошо, бюджет отображается. Переходим в наши рекламные кампании, моя группа, дальше обзоры гаджетов. И здесь у нас статус остановлен. Выбираем здесь, меняем этот статус на запущено. Сейчас объявление проверится, если все хорошо то объявление будет запущено у нас, как говорится, вход. О результатах я отпишусь позже и посмотрим, что сможет дать нам 100 рублей. Придет, хотя бы, придет ли хотя бы один подписчик в группу или нет. Мы с вами это скоро узнаем. Что ж, с вами был Артем. Подписывайтесь на канал, ставьте свои большие пальцы вверх, оставляйте комментарии и пока-пока.